Всем доброго времени суток, Катаны, с вами снова я, Аззи, и я продолжаю разговаривать о нашем суровом, но таком приятном и ламповом прошлом. На этот раз речь пойдет о моих старых кнопочных и не только телефонах. Вызывай скорую, у меня передоз ностальгии. Устраивайтесь поудобнее, вспоминайте свои старые мобилки, берите в руку кружечку чайка с печенюшкой и поехали. Моим самым первым телефоном был практически неубиваемый Nokia 1120, который я любил просто называть Nokia 1100. Да ладно. Некоторые считают, что иметь такой телефон в 2004-2005 году было уже за шкваром, однако я не согласен с этими людьми. Достоинствами этого телефона были практически неубиваемый корпус, сменные панельки и батарея, которая могла держать заряд практически неделю. Nokia 1120 мне подарила мама на новый 2004 год. Как помню, тогда в нашем классе уже практически у всех были мобильные телефоны, и, конечно же, мне хотелось, вот, ну, чтобы как у всех. Я не особо даже понимал, зачем мне эта штука была нужна, просто мне хотелось, чтобы как у всех. Да-да, не удивляйтесь. И что когда у меня появится этот телефон, мой статус в глазах сверстников сразу повысится до небес. О, боже мой, да всем насрать! В общем, когда мне только купили этот телефон, я даже пленочку с его экрана не сдирал очень долгое время. Я думаю, у некоторых людей есть такой момент, когда ты боишься содрать пленочку с только что купленной вещи. Вот тогда у меня все было точно так же. Я даже могу сказать, что очень часто не брал его с собой. Просто вот взял этот телефон, сидел дома, смотрел на него и дышал. Я еще не совсем осознавал, что мобильник нужен для того, чтобы быть мобильным, чтобы звонить и писать смс-ки с любой точки. И если сейчас, когда мне на телефон кто-нибудь звонит или пишет сообщение, моя типичная реакция это "блять заебали», то тогда... Каждая смска, которая приходила мне на новый телефон, пусть даже это было какое-то сервисное сообщение от сотового оператора, доставляла мне настоящий ментальный оргазм. По функционалу в Nokia 1120 были самые базовые возможности для того периода, 2003-2004 года, и даже несколько устаревшие, поскольку в ходу уже были телефоны с цветными экранами, полифонией, Bluetooth и портами и так далее. В моей мобилке начального уровня, за которую я, кстати, считаю, что переплатил за бренд, ничего этого не было. Был обычный монохромный дисплейчик, пара игрушек, среди которых небезызвестная змея, которую тогда я проходил от и до и ставил рекорды. Мобильного интернета в этой трубочке также не было, хотя тогда уже многие телефоны с монохромными дисплеями могли похвастаться такой функцией. Помимо всего базового функционала, который был в моем телефоне, там присутствовал также редактор мелодии звонка, монофонических, в котором можно было задавать ноты, скорость проигрывания мелодии, интервал... И было действительно охуительно, когда ты мог сам своими собственными руками создать какую-нибудь известную на тот период мелодию, ради которых, между прочим, реальные люди раскошеливались и покупали их во всяких журналах или ходили в специальные сервисы, где им скачивали это за деньги. Это... Просто охуенно. Но время шло, я уже был студентом, хотя еще по-прежнему висел на маминой шее. И после того, как я более-менее успешно окончил второй курс института, мне понадобился новый телефон. В 2006 году, понятное дело, ходить с монохромной мобилкой, без полифонии, без интернета было уже за шкваром, да и просто неинтересно. Хотя до этого в телефонах с монохромным дисплеем я чувствовал даже какой-то шарм и даже принципиально не хотел себе телефон с цветным дисплеем. Однако в 2006 году я все же обновился и моим следующим телефоном на долгие годы стал Samsung X620. По функционалу в нем был цветной дисплей разрешением 640 на 480. И, кстати, тогда для меня данное разрешение не казалось таким уж нищебродским, поскольку я тогда на своем компе играл в игрухи с разрешением 640 на 480. Блютуса в данном телефоне не было, но зато присутствовал ИК-порт, с помощью которого я скачивал различные мелодии и картинки в специальных автоматах, которые ставились тогда в крупных торговых центрах. Как все было устроено, ты просто кладешь трубочку, включаешь ик или блютус, вставляешь в автомат денежку, и он отправляет тебе заветную картинку, игру или мелодию. Это было офигенно. Помимо всего прочего, в данной модели присутствовал какой-никакой интернет, а следовательно и возможность скачивать Java игры, платя при этом гигантские суммы за трафик мобильному оператору. Но зато во время скачки какой-нибудь очередной игры у моего 620-го вылазила забавная картинка с клоуном и такая милая мелодия, прослушав которую недавно я чуть не схватил приступ ностальгии. Сердечко не выдержит, вызывай скорую, у меня передос ностальгии. Игрухи на X620 были уровня 8-битных игр от Dendy или Nintendo или чего-то вроде этого. Какая-то годнота на самом деле попадалась редко, но она все же попадалась. До сих пор помню гонки на мотоциклах и особенно игру Worms, в которую мы любили задротить на уроках информатики, когда я еще был школотой. А после того, как у меня появились подходящие возможности, я просто ни на секунду не задумываясь скачал данную игру, чтобы наслаждаться безумными войнами безумных червячков прямо с экрана своего мобильника в любой точке планеты. Ну и, конечно, приятным бонусом ко всему остальному функционалу, было FM-радио, ведь mp3 в данной модели не было, а слушать музончик-то тоже хотелось. Но время шло, на дворе уже был 2011 год, я давно окончил институт и стал учиться в аспирантуре по своей специальности. Тогда же я и подрабатывал по специальности в том институте, в котором учился. У меня уже были более-менее свои деньги, на которые я мог что-то купить. Поэтому в один прекрасный день я пошел, раскошелился и купил себе Sony Ericsson J108i, который также по напутствию самой компании Sony Ericsson назывался Cedar, то есть кедр. Как я выяснил позже, это было связано с особой экологической линейкой телефонов, выпускаемых в то время компанией. J108i, который я тогда купил, был просто с умопомрачительным функционалом, о котором, будучи школотой или студентом, я мог только мечтать. И при этом этот телефон был уже весьма бюджетный. Почему же так? Тут надо вспомнить, что это был конец 2010-го, начало 2011-го. Граница десятилетия. Когда привычные уже многим кнопочные телефоны постепенно стали вымещаться смартфонами. Тем, что нам привычно сейчас. Это были и айфоны, и смартфоны на андроиде. Как сейчас помню, я очень хотел себе уже тогда купить Sony Ericsson Xperia X1. Но он стоил таких баснословок, по тем временам денег, что со своей тогдашней зарплатой я, конечно, не мог себе позволить. Итак, в моем Sony Ericsson J108i были Огромный цветной экран, MP3-плеер, Java-игры, которые по графике доходили до уровня PlayStation 1, а иногда и 2, FM-радио, Bluetooth, мобильный интернет, приложение ВКонтакте, которое специально было разработано на Java, в общем, несмотря на то, что внешне этот телефон выглядел тогда уже довольно архаично, я с ним не скучал. Забавный момент я подметил. Если в середине-конце нулевых я был фанатом фирмы Samsung, то с начала десятых годов и все последующие годы я стал Sony-блядью. Я стал покупать мобильные телефоны Sony, фотоаппарат Sony, видеокамеру Sony. Для полного счастья мне не хватает только четвертой плойки и ноутбука VARIO. С момента покупки кнопочного Sony Ericsson прошло чуть более двух лет. В самой компании Sony Ericsson уже не существовало. Была только исключительно Sony, которая выпускала уже сенсорные смартфоны линейки Xperia. И мне, понятное дело, захотелось обновиться. Я очень долго думал, что взять. И мне как раз тогда повезло, что я работал в связном, где у всех моих коллег уже были сенсорные смартфоны. И кроме того, я постоянно наблюдал, как простые люди делают покупки, покупают себе айфоны или android смартфоны. Я был искренне рад за них и каждый момент, когда делалась такая покупка, представлял, как у меня появляется свой сенсорный телефончик. Но мне еще больше повезло с нашим коллективом в Связном, потому что для каждого сотрудника на день рождения коллектив скидывался по 200 рублей. И в общем-то, поскольку коллектив был не маленький, то сумма, которая накапливалась в специальном ящичке для именинников, была весьма солидная. Yeah, baby, yeah! Да, той суммы мне, конечно же, не хватало, чтобы купить полноценный Android-смартфон, но какую-то денежку мне еще подарили друзья, и плюс часть я добил от себя, и, наконец-таки, смог купить себе Sony Xperia E. Полноценный Android-смартфон, правда, начального уровня, но меня он всем удовлетворял на то время. Окунулся в мир Android-приложух и игрушек, которые по графике были уже на уровне Sony PlayStation 2 определенно. В общем-то, сейчас для многих людей смартфон это не просто звонилка. И мы уже не можем представить себе жизнь без определенных мобильных приложений, в которых можно делать все. Постить фоточки в Инстаграме, общаться с друзьями ВКонтакте, смотреть видосики в Ютубе в любой точке, независимо от наличия компа. Сейчас жизнь без Android смартфонов или айфонов уже сложно себе представить. Конечно же, Sony Xperia E или E не был идеальным смартфоном, и как у всех смартфонов на Android у него были свои болячки. И я помню, как под конец его использования он уже зависал, и постоянно в нем не хватало запаса батареи. Часто приходилось перезагружать этот смартфон принудительно, но тем не менее, в 2013 году иметь такую штуковину было просто офигенно. И, наконец, поговорим про ту мобилку, которая у меня сейчас до сих пор. Sony Xperia E4 Dual. Она появилась у меня в 2016 году. В общем-то, функционал Sony Xperia E с 2013 года меня вполне устраивал. Ну, а быстродействие здесь можно было потерпеть ничего страшного. Что касается каких-то мобильных игрулек, то тогда они меня уже не особо интересовали, поскольку не было времени тыкаться в телефон. В общем-то, тот смартфон возможно продолжил бы свое существование и поныне, если бы не игра Pokemon Go. Я думаю, еще многие помнят этот период, лета 2016 года, когда все блогеры пытались на этом хайпануть, и я решил не оставаться в стороне. Однако же, версия Android, которая была на старой Sony Xperia Е, была несовместима с Pokemon Go, поэтому у меня вновь возникла навязчивая идея, что надо обновиться. Ну к тому же я тогда уже начал весьма неплохо зарабатывать, да и телефон Xperia E4 я купил по скидке в Билайне. Так что вот так он у меня и появился. По функционалу он мне нравится и вполне удовлетворяет. В общем-то, это обычный Android-смартфон от крупного бренда. Что мне в нем нравится, это возможность установить две симки, более-менее приемлемый объем внутренней памяти, плюс возможность расширения за счет карт памяти, а также быстрое действие, которое не огорчает даже в таких играх, как GTA Liberty City Stories или Asphalt 8. В общем-то, я доволен. Конечно же, я задумываюсь о том, что рано или поздно придется вновь поменять свой телефон, но пока что он сам по себе еще жив, да и мне не особо наскучил. В общем, будем жить дальше. Постить фоточки в Инстаграме, переписываться ВКонтакте и смотреть видосики других блогеров, да и себя в том числе в Ютубе. Ну а вам спасибо за просмотр. Рассказывайте про свои мобилки, которые были у вас когда-либо. Какие-нибудь интересные истории, связанные с этим Оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.